мы ожидаем доктора вот вот наш доктор привет мой любимый доктор друзья мои это евгений валич блюм вот доктор добрый пау. день очень плохо слышно я... лёночка, очень тихо привет привет но ну, я вроде совсем близко к экрану, и у меня, вроде, все включено на Максе. У нас экран хорошо, только звук не очень, Ален. А я вас хорошо слышу, даже да, понять. Да, почему-то тихо. Тебя очень тихо. Слышно. Подожди, а так? А так? Чуть-чуть а совсем лучше, совсем немножко. Слушайте, ну... Так. Ну что, слышите меня или нет? Очень тихо, Ален. Я даже не могу понять, как это сделать, чтобы нам было лучше. Погодите, микрофон открыт. А, вроде бы все. Ну вот народ пишет, что всех слышно хорошо. Или только меня? А, Лен, вы сделаете у себя, наверное, просто ну, на, да. по максимуму. Да, да, да, Леночка, все, все, все получилось. Все. Да, отлично. Отлично, все, все От... хорошо. Я, да. Сейчас я закреплю эту всю историю. Праздником да, а. со светлым Христос воскресе, и все у нас, надеюсь, будет хорошо. Да, воскреснут все наши самые светлые мечты и чаяния. Мы их немножко потеряли, сидя столько времени, как я всем говорю, на попе ровно. Чем ты занимаешься? Mm -hmm. Ну, как я видела, по вашим всем видео, вы как раз таки не сидите, а вы показываете, что нужно делать, чтобы вот люди, которые склонны вдруг неожиданно впасть в уныние, чтобы они из этого уныния вышли. Вот, доктор, расскажите нам все таки что же нам делать? На самом деле советы очень простые. Нужно Использовать это время для того, чтобы подогнать какие-то свои дела, позаниматься своим здоровьем, повыполнять определенные упражнения, которые помогут раздренировать легкие, которые помогут активизировать свои защитные и барьерные силы. Вот такие простые рекомендации, и там мы выкладывали в свое время упражнения, которые... Именно направлены на эти внутренние механизмы, не на внешние, трени... мы же не мышцы сейчас тренируем, а активируем. Алло, алло. Так, доктор, у меня ответ. Нет, Отвиз. Отвис. отвис, все хорошо. Отвис. А меня не слышно было, да? Нет, ну да, одно время не слышно. А скажите, доктор, вот если кто не знает, то доктор у нас сейчас живет, ну как бы уже давно живет в Испании. Вот что происходит в Испании вот сейчас? Испания же, как и Италия, это страна, в которой больше 20% процентов это пенсионеры и долгожители, такие медикаментозные долгожители. Понятно, что многие из них находятся в домах престарелых, и поэтому вот эта вот эпидемия, она в первую очередь удаловала по этому вот нашему архиву. Поэтому они и потерпели первыми. Поэтому вся эта статистика, она именно вот 79+. Плюс. Поэтому, а как у нас светит солнышко, так у нас хорошая погода, и все переживают на тему того, что мы можем пролететь мимо вот этого курортного сезона, и потому что мы все ценим лето больше, чем все остальные времена года. Ну да, у нас ходят, конечно, слухи, что мы будем сидеть еще, мне кажется, июнь вот такие как бы. Ходят. Конечно, mm -hmm. мне от этого очень, честно говоря, yeah. противно это все. Вот. Конечно, мы все хотим уже вырваться. И вы знаете, вот у меня возникла какая-то жуткая нехватка тактильных ощущений со своими друзьями. Человек очень тактильный. Я, наверное, как, как итальянцы, тоже люблю со всеми там обниматься. Вот я когда к вам приезжаю тоже подвисаю. Вот все люди, которые э, вызывают у меня положительные эмоции, мне со всеми хочется наладить вот такой вот как бы контакт. И поскольку мы сидим дома, вот это а, абсолютно это никак не реализуется. Что нам с этим делать? Обниматься с тем, кто есть рядом. Это первое. Ну, я думаю, что все-таки вот такая уже совсем закрытость и замкнутость – это вынужденная мера, чисто э, позиция сверху. Но я не думаю, что вы можете перезаразиться всех от людей, с которыми обычно по жизни контактировали. Не надо шугаться друг друга, потому что вот эти положительные эмоции, которые люди получают от соприкосновения, от обниманий – от э, вот этих взаимных приветствий и улыбок это дороже стоит и это наоборот выделение эндорфинов, поэтому я не думаю, что нужно уж совсем до мозолей мыть руки и обрабатывать себя хлордексидином. Это правда. Вот тут, кстати, вот народ пишет, что в Италии закрыты границы до 2021 года. Я не знаю, эта информация, она соответствует действительности или нет. А в Испании границы закрыты до которого вообще времени? Понимаешь, у нас как-то все это не особо определенно, поэтому уже строители у нас начали работать. Но... Разрешено с понедельника там гулять не только с собаками, но и с детьми. Ну а так, если по трафику, который здесь на улицах, то здесь ничего такого уж. Он за последнюю неделю сильно активизировался, и как-то люди вообще больше успокоились. Наоборот, те, кто всерьез все это приняли, разъелись пролежали бока и в общем-то ну ничего позитивного от этих каникул не вынесли поэтому здесь все-таки чуть-чуть это не так может быть психологически тяжело переживается, потому что какая-то есть опора на ту систему, которая все-таки как-то защищает Хотя никто ничего не знает, где что произойдет. Но я думаю, что это тот самый случай, когда мир поделится на два лагеря. Эти живут в мегаполисе, а эти живут на курортах. И да. все равно, ведь коронавирус это та инфекция и та ситуация, когда, ну, если вот, допустим... Предыдущие все инфекции, они или пандемии, эпидемии, это было связано с внешней антисанитарией вокруг. То гражданская война, то там Первая мировая, то еще что-то или Средневековье, То эта эпидемия больше связана с антисанитарией внутри человеческого тела. И эта антисанитария, она связана с тем, что мы ведем достаточно малоподвижный образ жизни, живем вот в этих э, изолированных каких-то запечатанных квартирах с отоплением, со всем, что нам не хватает вот общения с природой и общения и жизни на свежем воздухе. А еще мы уже столько лет едим всякое, всякую гадость, мы же ушли от нормального, нормального воздуха, да, это правда. Поэтому мы, конечно, очень в городах сильно уязвимы. Но дело в том, что, мне кажется, вот мы должны сами это понимать. И, в принципе, задача всех прогрессивных людей, вот знание о том, что человек <laughs> сам должен, собственно говоря, следить за своим здоровьем, и там какая-то там медицина, там школа. Нет. Вот, мне кажется, каждые родители должны с самого начала понимать, насколько вот, здоровье ребенка важная вещь. И вот скажите, пожалуйста, вот, например, если бы я, если бы мои родители знали, что... Вот, основу позвоночник наш, это самое главное, в здоровье возможно, у меня бы не было таких проблем, которые там есть у меня сейчас там сколиоз небольшой и прочие радости. Но об этом тогда как-то ну, не сильно говорилось. Мне там пихали, выпрямись, там, выпрямись, и, собственно, и все. То есть скажите, пожалуйста, будет ли такая вот программа, которая позволит донести эту информацию, ну, как бы для всех людей, чтобы она стала вот такой основной? Кто ее будет доносить? Ну, я думаю, что последних 50 лет людей приучили к тому, что ответственность за их здоровье надо переложить на государство, на государственную страховую медицину. И люди с большим удовольствием это сделали. Они с большим удовольствием приняли вот этот малоподвижный образ жизни, с большим удовольствием и рвением переехали жить в города. И это, оно же не проходит безнаказанно. Поэтому, естественно, вот такой образ жизни, он сам по себе ну, достаточно разрушительный. Тебе, конечно, жалко, грех жаловаться на здоровье и грех жаловаться на свой внешний вид, но это мы так для того, чтобы поддержать тему. Вот. Поэтому, естественно, что мы первые вот сейчас на этой волне эпидемии, мы, конечно, даем такие упражнения, такие рекомендации, которые все равно людям первое, что должны сделать, это их ориентировать на личные ценности здоровья и на семейные ценности здоровья. Это первый вариант. А второе, как заниматься самооздоровлением. Ну, понятно, не все могут приехать ко мне сюда, не все могут ну, отладить этот процесс, поэтому надо преподавать, надо заниматься ликвидацией вот этой безграмотности, потому что люди традиции потеряли, а нового-то мало что обрели. Ведь когда-то было понятие естественные долгожители, а теперь есть понятие медикаментозно-хирургические долгожители. Но вот видишь, оказывается, что в эту эпидемию вот эти медикаментозно-хирургические долгожители, они сыпятся первыми, и медицина с антибиотиками, с гормонами, она не способна что-то сделать. Поэтому надежда на собственное оздоровление. А мы, конечно, будем читать курсы и преподавать, что делать дома в разных возрастных группах, в разных социальных группах и людей для, для людей разных профессиональных каких-то uh -huh. ориентаций. Да, друзья мои, я хотела сказать, что если вы хотите понять, какие упражнения, что нужно делать, вот, у, у, заходите в аккаунт к доктору, доктор Блюм-центр называется. И там доктор сам показывал все упражнения, которые мы с вами можем делать вот сейчас, в квартире, используя все подручные средства, там, я не знаю, лестницы, там подоконники, все, что есть, вот мы всем этим можем воспользоваться. А вот мне хочется сказать, знаете, мне хочется поделиться вот со всеми, кто сейчас нас смотрит, важностью вот того, почему мы с вами, кстати, подружились и почему я к вам приезжаю. Да потому что вот это вот наша осанка с вами, наш позвоночник, это вот самое главное, вот наша симметрия, это залог нашего здоровья. Если у нас там что-то перекошено, то у нас, соответственно, и органы, они как-то и развиваются неправильно, и потом снабжаются неправильно, и там образуются ну, различные роды патологии. Но вот надо, чтобы люди это понимали и действительно на это обращали вот, самое важное там, все свое внимание, потому что все остальное это базис, а все остальное как бы идет уже надстройка. Потому что если у тебя правильная осанка, у тебя как бы правильно развернутые, легкие, они там нигде не зажаты, если ты занимаешься при этом как бы ну, не... спорт, я профессионально не очень люблю, он, как известно, калечит, но если ты подвижный и э, тебе доставляют радость все физические, там, упражнения, движения, то с твоим здоровьем, ну, в принципе, можем предположить, что все будет хорошо. Вот еще раз, я хотела сказать, чтобы вы теперь от себя вот что-нибудь еще по этому поводу. У нас есть одно, это биомеханика внешних функций, о том, как мы видим со стороны человека координация, выносливость, сила, вот эти вот спортивные, физкультурные показатели. А второе, что происходит внутри, как работают насосно-дренажные системы, как работает об, обывание всех тканей э, лимфой, как циркулирует кровь по артериям и венам и так далее. Так вот, биомеханическая физиология, она именно рассматривает человека изнутри. Мы же различаем, что вот мы же все умеем ездить на автомобиле. Но мы далеко не каждый умеем его, проводить ему обслуживания и ремонтно-восстановительные работы. Так вот, я занимаюсь тем, что одна из, вторая часть моей принципиальной работы – это ремонтно-восстановительные работы из материала заказчика. То есть я занимаюсь ремонтом того, что внутри. О том, как это внутри взаимодействует, как это внутри взаимосвязано. Вот моя основная. Поэтому, когда я даю, особенно в такое время, какие-то рекомендации, упражнения, я ориентируюсь не на накачивание мышц, не о том, как это будет выглядеть со стороны, а что мы будем делать внутри с целью профилактики, ну и заражения, и осложнений, и а вдруг еще вторая волна будет. Хорошо, вот кстати, тут хотела тут предписали мне вопросы. Вот такой uh -huh. вопрос. К концу дня болит спина в области лопаток, несмотря на ежедневную гимнастику. Вот это что такое может быть? В конце дня болит спина между лопаток. Ну, если человек поймал себя на этом один день, поймал себя на этом второй день. Ну, ему нужно просто где-то в середине дня на полчаса лечь, может быть, покататься на валике, может быть, положить... Я могу прямо показать упражнение, специально вывесить, что делать, когда болит спина, позвоночник и реберно-позвоночное сочленение в грудном отделе. Давайте мы прямо вывесим на да. эту тему и покажу делать это, это, это. Да, а на... так, Можно хотя бы на уровне расслабления, ну взять там согнуть, сложить полотенце в валик там метра сантиметров 10-12 и прямо разными отделами позвоночника на нем полежать там. 30 секунд, 30 секунд. И вот так, чтобы тебя растянуло и маленько освободило. Это же такие статические нагрузки от утомления. Да, понятно, понятно. А вот еще. При отжимании на одной руке начинают болеть мышцы. Нужно переждать боль или делать все-таки упражнения через боль? Но это уже спортивные вещи. Давайте так. Во-первых, те, кто занимается регулярно, у них мышцы уже не болят. Если они, опять это зависит от того, в каком мышечном режиме они занимаются. Мы же часто говорим, что все, самый физиологический вид нагрузок, это чередование концентрики и эксцентрики, сокращение, то есть, ведь все насосы работают на нагнетание и на всасывание. Если мы оставили только на нагнетание, а в обратную сторону не работаем, естественно, будут вот такие проблемы. Естественно, это какая-то заявка, все-таки больше от фитнес, человека, ориентированного на фитнес. Поэтому они вот отжимаются больше, больше, больше, больше. Ну, естественно, что... Если он может отжиматься на руке, поверьте, у него с, с, больших проблем со здоровьем нет. Ну вот, кстати, доктор, вопрос лично от меня. Я обычно никогда не чувствую вот усталости какой-то промежуточной. И я вот бегу, бегу, бегу, и мне кажется, что я вообще просто самый зверский марафонец, но в какой-то момент я просто падаю и, наверное, умираю. Ну До этого не доходило, но вот ну, это... как... Во опять, когда хватит. Вот, во-первых, это у тебя склад такой, ты энергорезультативный человек, то есть ты можешь работать, находиться на волне своего творческого какого-то подъема, ты поймала вот эту жар-птицу там созидание, ты на ней поехала, и также это стиль твой, это такой человек, и ты... Тебя надо сдерживать, да, чтобы кто-то был рядом и говорил Алена, стоп, отдохни. Вот тебя кто-то должен слегка останавливать, тебя кто-то должен убаюкивать, чтобы ты отдыхала днем. Ну, в общем. Найди себе такого. У нее есть, есть. А вот не Вот как известно, ну. Вернемся к нашим баранам. А бараны все-таки заключаются в том, что, к сожалению, мы все э, с возрастом как-то хуже ну, вот. им. И что касается там женщин, постменопауза, вот эти все остеопорозы и костная ткань становится не такая, и вообще как бы все уже может быть не так красиво, как бы нам хотелось. Вот что нужно делать, как бы вот как в этом случае нужно как бы, заниматься, чтобы вот, сохранить красоту и сохранить этот чертов кальций, который в то время вот хочет вымыть. Смотрите. Первое, это должны нагрузки быть, в первую очередь не на поверхностные мышцы, а на глубокие. Потому что форма образующая, структура образующая ткани, это глубокие мышцы. И те мышцы, которые держат нашу позу, нашу осанку, они находятся внутри. И вот когда я, допустим, показываю упражнения приседания, когда нужно руками держаться и вот так протягиваться. Угу. Эти упражнения все рассчитаны на то, что мы будем активировать вот эти междисковые пространства когда мы будем активировать вот эти вот хрящевые структуры за счет сжатия-разжатия, сжатия-разжатия, понятно? Uh -huh. И плюс участие рук, оно создает вот такую работу, как метронома. Когда ты руками контролируешь и помогаешь, ногами контролируешь и помогаешь, и вот это работает как такая дрезина, когда туда-сюда, туда-сюда, вот метроном. Это и есть такой Поэтому именно не подтягиваться, не приседать, а работать с участием плечевого и пояса нижних конечностей. Вот о чем. Поэтому когда uh -huh. позвоночный стол будет работать вот в этом каскадно-волновом чередовании, это именно ради этого. Второе. И там вот есть такие упражнения, когда мы переключаемся с руки на руку растягиваемся на стороны. Да, я... Это тоже цель для того, чтобы мы протягивали межреберные промежутки, включали вот эти глубокие мышцы, которые ну, мы же не можем контролировать, как мы напрягаем глубокие мышцы позвоночника. А эти упражнения помогают и их прокачивать и включать эти насосно-дренажные системы. Это и есть комплекс упражнений для того, чтобы и от остеопороза, и от э, остеохондроза, и от других денегенеративных, дистрофических каких-то процессов, которые в первую очередь связаны с, именно с сидячим образом жизни, однообразными позами, потому что, когда ты даже играешь на гитаре, ты же принимаешь специфическую позу, ты по-другому не можешь. И вот эти упражнения, их надо делать, самое главное, 4-5 раз в день, помаленьку, по нескольку. То есть, чтобы ты вот 5, 6, 10 раз делал а потом длинное будет после действия, и эти после действия будут накапливаться. Ага. Так вот, важно, там вот эти накопления после действий. Понятно. Дорогие друзья, я вот скажу вам на собственном опыте. Вот я когда приехала к доктору, и он объяснил мне вот то, что нужно накачивать не внешние мышцы. Внешние мышцы, конечно, смотрятся очень эффективно, там мы все на пляже такие, все красивые. Но если у нас не работают вот эти мышцы, маленькие стабилизаторы, вот этому всему надувному великолепию грош цена. И поэтому мы должны действительно прокачивать вот эти все вот, то те мышцы, о которых мы даже иногда и не знаем, что они у нас есть. И Только после того, как ты начинаешь заниматься, начинаешь их чувствовать, у тебя начинает болеть там, где ты даже вообще не думал, что такое может быть. И вот еще, доктор, хотела вас спросить. Вот вы меня избавили от этой напасти, но вот почему образуется у женщин в принципе ну, в определенном возрасте? у кого раньше, у кого позже, но очень часто вот выступает этот шейный позвонок, Еще я потом прочитала, называется он какой-то «Вдовий горб», вот там еще э, имеет место сало как-нибудь нарастать, вот если женщина как бы крупная, и получается вот такая шишка. Я к вам приехала, сала у меня не было, но позвонок вот так вот как бы у меня торчал. и вы буквально там, я не знаю, за три тренировки мы его вправили назад. Ну почему? Вот именно он выскакивает у женщин вот, уже не первой молодости. Во-первых, во даже не о первой молодости. Мы на сегодняшний день имеем вот этот так называемый там шейный, сползание вот этого шейного отдела. И когда выступает, мы его имеем и у молодых, и у девушек, и у мальчиков. Это все последствия все-таки вот этих сидячих профессий. Это первое. Второе, у многих женщин это связано с тем, что, допустим, от, вот эта вот искусственная грудь, она сильно тянет и она буквально повисает на этом загривке. Mm. Поэтому для всех кто имеет вот эти эндопротезы грудные, им надо особое внимание уделять вот физическому состоянию грудного отдела, потому что это медаль, которая их тянет вниз. Ну, ну нет, я знаю многих, у которых нет таких, как бы не имплантов, там небольшой груди. Тем не менее, тем не менее, как бы это эта проблема есть. Ну, да. сейчас вот есть люди которые мы говорим о вреде колбах каблуках, но есть женщины, которые всю жизнь отскакали на каблуках и у которых ни деформированных пальцев, ничего нет это природа такая, понятно, что у кого-то это быстрее у кого-то есть другие слабые звенья, а именно здесь у них проблем нет это особенности ну, чисто конструкции. Mm. Но когда мы в данный момент говорим, вот когда ты говоришь, а мне, допустим, устранили этот э, переход на грудной за несколько дней, да ты сама по себе такая, что на тебе легко устранять. А есть такие загривки, что будет как э, котомка сзади на, на этом месте. Поэтому там нужно потрудиться будет Такое количество времени, пока это все вытянешь. Вот, поэтому <со> это уже зависит тоже. Но надо показывать упражнения именно тогда. Я понял, первое мы уже обсудили, а второе мы говорим, что делать, когда возникают вот такие деформации, согревка и шейно-грудного перехода. Понял? Да. Я да. В виду. да. Буду показывать, что делать, как делать еще с поправкой на особенности строения и возраст. Да. Дорогие друзья, вот кто не понял, где это посмотреть, это доктор Блюм-центр. Надо сказать, что доктора знаю уже в этом году будет 8 лет. Прикинь. Мы-то тебя раньше знаем. Мы-то тебя раньше. Мы любим, любим очень-очень давно. Да, да. И вот и вот еще, скажите, пожалуйста, все-таки, вот когда я раньше спрашивала, например, вот если у тебя ну вот такая сутулость, что можно сделать? И мне говорили, что ну типа вы уже выросли и в вашем возрасте уже ничего. Ну как-то это все неправда. Вот скажите, ну мне хочется верить, что это неправда. Я могу сказать. Во-первых, иногда рулить через с экрана немножко сложнее, но это тоже возможно. Когда мы здесь на месте, у нас огромный специальный тренажерный парк для того, чтобы делать все, что угодно. Поэтому мы выправляем нарушение осанки даже у людей, которые за 60 и дальше. У меня в свое время с тяжелыми формами сколиоза было две женщины, американки. Алеонора и Джо. Они отпахали с, по 7, наверное, 8 месяцев. Но еще у себя на родине получили большие неустойки от страховых компаний. Поэтому в любом возрасте... Ну, ну, Одной 69, а другой 72... Ну, такие спортивные. Две такие подружки были. Больше одна еще была за метр 90 ростом. Ага. Вот. так что вообще все вот эти дегенеративные, дистрофические возрастные и прочие процессы они обратимы и приучить людей к тому что это обратимо с одной стороны а с другой что это трудо-время затратно и что вот этот компромисс между обратимостью и затратностью его конечно надо соблюдать, понятно что я всегда говорю что если у вас это 20 лет проблема, ну, хотя бы дайте один день на месяц жизни. Они говорят, так тогда получается 250 дней. Я говорю, хорошо, не месяц, тогда хотя бы один день на полгода. Они говорят, ну, вот на полгода это еще куда не шло. Вот. Ну, и вот так. 40 дней они могут дать. Ну, естественно, но на самом деле методики же достаточно эффективны. И за 2-3 недели, хотя бы даже за неделю можно сделать весьма ощутимые вещи. Ну да. Вот, друзьям я хочу вам сказать, что я, конечно, у доктора Блюма есть центр в Москве, но я по возможности езжу к нему в Испанию. Во-первых, а... Ты, ты уезжаешь отдыхать, дышать свежим воздухом, там, красиво, отлично, и ты занимаешься. То есть это не просто спа, там, накладывать какие-то маски, там, на морду лица, чему я, кстати, не, не сильно верю, и в спа я не езжу, вот честно вам говорю, я ни разу не была ни в одном спа еще. Они меня-то как-то подбешивают, там, вот эти накладки, мазание на задницу, там, водоросли или там чего-то но вот такой как бы вид отдыха и восстановления здоровья мне очень-очень нравится, на самом деле. Вот. Жаль, конечно, что мы все, наверное, не сможем к вам приехать в Испанию, хотя очень хочется. Но тем, тем, не, менее, тем не менее, что мне импонирует в докторе, вот его основная мысль, что мы должны действительно сами восстанавливать как бы свое здоровье, не, не, не употребляя кучу таблеток, потому что таблетки, они, они лечат как бы следствие, но они не устраняют э, причину. Я не могу сказать, что мы, конечно, такие вот прямо боги, которые вот задумали и полностью, и раз себя и перепрограммировали. Наверное, на 100% нет, но ну, на 50, на, мне кажется, это возможно, да, особенно если учесть, что если мы будем, ну, думать о том, что мы должны над собой работать, и вот хорошими, какими-то позитивными думать о хорошем, да, что у нас все получится, вполне возможно, что у нас все получится. Вот когда мне спрашивают, там, типа, ну сейчас уберем хейтеров, которые пишут гадости, ну в основном, допустим, ой, типа в таком преклонном возрасте, Алена, ну так не говоря, но тем не менее, вы так хорошо выглядите, а я говорю, знаете, я потому что думаю, что мне, ну я не знаю, ну 16, ну максимум 17, даже не 18, потому что вот это, этот посыл, что у нас все впереди и что мы можем все что угодно сделать вот он и является таким энергетическим, ну, правильным, да? Правильно. Потому что если мы будем думать, ну вот, я уже там старая переница, ну что, уже, уже как-нибудь там сейчас на грядках, я там доживу свою жизнь, это катастрофа. Вы так долго не проживете. Вы даете своему организму установку, что все, ты уже отработанный материал, архив. Сказал доктор. Вот. И архив, и тогда, в общем-то, уже как бы он не совсем так особо, особо и вообще-то кому-то нужен. И наше здоровье – это реально исключительно наша проблема. Когда мне начинают там, ну, многие люди, которые там ходят к врачам, начинают гавкать там на врачей, на нашу систему здравоохранения, там, вот, а мне там то не сказали, а то не сказали, а я говорю, когда вот у меня что-то болит, я начинаю изучать, я везде читаю, везде смотрю, что мне нужно, и я даже сама врачу говорю: а может, а не сделать ли мне, может, вот это мне нужно? Скажите, пожалуйста. И доктор говорит: да, наверное, нужно, потому что ведь доктор, он тоже, он человек, у него есть свое здоровье. Сейчас уже у меня удастся. Ну-ка, мы ожидаем доктора. Вот, вот наш доктор. Привет, мой любимый доктор. Друзья мои, это Евгений Иванович Блюм. Вот, доктор медицинский. Добрый пау. день, очень плохо слышно, я... Леночка, очень тихо. Привет, привет, ну я вроде совсем близко к экрану, и у меня вроде все включено на максимум. У нас экран хорошо, только звук не очень, Аленка. А я вас хорошо слышу, даже да, не понять почему-то тихо. Тебя очень тихо слышно. Подожди, а так? А так? Чуть-чуть совсем лучше, совсем немножко. Слушайте, ну. Так. А ну что, слышите меня или нет? Очень тихо, Ален. Я даже не могу понять, как это сделать, чтобы нам было лучше. Погодите. Микрофон открыт. А, вроде бы все. Ну вот народ пишет, что всех слышно хорошо, или только меня? А, Лен, вы сделаете у себя, наверное, просто О, на я... по максимуму. Да, да, да, Леночка, все, все, все, все получилось, все. да, отлично, отлично. Все. Все От... я, да. Сейчас я да. всю историю. Да, Праздником э, со светлым Христос воскресенье, и все у нас.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 не на внешние, мы же не мышцы сейчас тренируем, а активируем. Алло, алло. Так, доктор, у меня отвис, Нет, завис. Нет, отвис. Все, отвис все хорошо. отвис А меня не слышно было, да? Нет, ну да, одно время не слышно.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 Ходят. конечно <смех> не от этого очень честно говоря yeah. противно это все вот и, конечно мы все хотим уже вырваться и вы знаете вот у меня возникла какая-то жуткая нехватка тактильных <смех> ощущений со своими друзьями человек очень тактильный я наверное, как как итальянцы тоже люблю со всеми там обниматься вот я когда к вам приезжаю тоже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 свои дети у него есть свои проблемы и нянкаться с вами как будто вы грудной младенец вот не надо от докторов это требовать доктора вам могут помочь если вы сами хотите себе помочь если вы себе не хотите помочь а говорите ну вот лечите меня я заболел лечите меня не будет вам друзья мои ничего такого да? до, вот до подскажет, что нужно делать, что-то там это самое, но все остальное это вы сами, как вы будете вообще все это, как это будете все делать. Так, доктор, еще у меня к вам один вопрос. Вот как, что делать? Вот можем ли мы? Избавиться вот от грыж и протрузий, вот, которые вдруг у нас, например, вылезли там на МРТ, и ты не думал, что они у тебя есть, а они у тебя там прям полную гроздью висят. Что с этим делать? Это значит, берем путевку на Испанию, приезжаем сюда, и чуть больше, чем 3-4 недели. 3, допустим, четыре недели и один-два дня. И в плановом режиме мы все это начинаем восстанавливать. Потому что там есть сроки обратимости, не от нас зависящие. Есть скорость обновления тканей, И не от меня она зависит, она прописана. И она индивидуально специфична. Но мы должны понимать, что... Уже хотя бы месяц на того приведение в порядок позвоночника все равно мне надо дать. Это ответ -то тем, кто доехать может до Испании. Кто не может доехать до Испании, тем ответ другой. Что под такой контингент людей опять нужно говорить, вот для людей с множественными там, позвоночными грыжами и протрузиями надо опять давать какой-то комплекс, который будет в двух вариантах. Для самозанятий и занятий с напарником, когда один помогает другому. То есть тогда можно будет извне воздействовать. И вот прямо такие курсы можно организовать, как обучать и с какой-то индивидуальной прицельностью, чтобы можно, два человека могли работать друг с другом. О, у меня возникла идея, кстати, как улучшить э, положение в семье, потому что если... На самом деле, это есть, так и есть. Доктор, друг от друга, понимаете? Вы тогда можете укрепить семью таким образом, да? Мы, когда, как только мы начнем организовывать Парные занятия. Муж с женой. Брат, я не знаю, брат с сестрой. Там, как угодно. В общем, муж? в любом варианте. Но люди начнут пароваться. Правильно, неправильно, но будут пароваться во имя здоровья. А это будет объединять. Вот. Они как минимум занятия здоровьем друг друга. Это вот такой... Ты инвестируешь в меня я инвестирую в тебя это некий вот такой обоюдный инвестиционные проекты да хороший, на все. А мы можем организовать такой курс давай спланируем вот ну а теперь о докторах как бы это ни было информация Унылой врачи живут намного меньше остальных людей, потому что находят, это сострадательная профессия со своими негативами, со своими профзаболеваниями, со своими профпатологиями. И <клёх> особо мы вообще разрабатываем сейчас именно целые программы, именно для врачей, потому что ну, на сегодняшний день, вот мы анализировали с Леной Сидели, заболеваемость по врачам, она 95%. Они самые уязвимые, самые... Вот как бы ни было странно, самые две травмируемые и уязвимые части населения – это врачи и бизнесмены. Вот кажется, что бизнесмены должны спасти деньги – врача должны спасти знания, а на самом деле они самые уязвимые. Ну да, бедные, ну, врачи, понимаете, это все зависит, кстати, от степени ответственности, вот. Дело а в том, не... что бизнесмены ворочают деньгами иногда крупными, и за ними стоят целые предприятия, зарплаты, люди и прочее остальное. Врачи, у них ответственность еще круче. Здоровье другого человека. Ты, ты на себя берешь ответственность, прикиньте, за здоровье другого человека, за жизнь другого человека, то есть от твоей ошибки может вообще как бы вот случиться самое ужасное. И самое вообще тяжелое, на мой взгляд, в жизни, это как раз вот и есть ответственность, которую ты несешь. Поэтому вот те люди, которые вынуждены ее на себя брать и так вот всю жизнь жить, конечно, являются самыми уязвимыми. Я понимаю, ты хорошо понимаешь. И потому что ты тоже ведь несешь ответственность за людей. Ну, я тоже несу, конечно, не там не, не, не в той мере. Сейчас, как там э, врачи, которые там вот сейчас на себя все это берут. И действительно, там вот, ну, многие блогеры, там, которые переболели, я смотрю там всякие видео, рассказывают вообще о ну, заполненных больницах и вот таком очень тяжелом труде э, врачей в нынешней ситуации. Мы, артисты, там поем врачам песни, записываем их, там морально поддерживаем. Вот. Это, я думаю, что им, ну, им нужно будет самим потом очень долго после этого восстанавливаться. И Поэтому и... мы вообще для врачей планируем тоже отдельное, прямо что делать врачам, потому что ответственность врача должна быть не только за здоровье других людей, но и за свое здоровье, за здоровье своей семьи. И это тоже принципиальный момент. Да, да. Правда, правда. А вот скажите, пожалуйста, доктор, как нам сейчас укрепить иммунитет вообще? А вот смотрите. У нас есть, мы вообще говорим о барьерных функциях. Это чтобы враг не попал на нашу территорию. Да. И второе о защитных силах. И вот когда мы говорим о защитных силах, это и есть все то, что сможет победить врага на собственной территории. Только о, вот смотрите, какой момент, что враг наш, он внутри нас сидит. И вирусы, которые приход, нападают на нас, они нападают не потому, что ищет здоровые клетки, с которыми бы им побороться. Они приходят за слабыми, старыми и больными клетками. И чем у нас меньше, чем мы больше двигаемся, чем мы больше занимаемся собственным оздоровлением, тем наш организм эффективнее борется с вот этими несостоятельными, недееспособными клетками. И тогда... Почему у нас одни получили иммунитет, у них есть антитела, но они, в принципе, даже не заметили, как переболели, да, или как получилось это. Вторые там переболели в легкой, в средней тяжести. Почему? Так вот, количество этих клеток у них было меньше. И им вирус, на самом деле, просто помог их разрушить, а их детоксикационные системы, их уже переработали, и, и все, и на этом заболевание закончилось. Они получили иммунитет и выздоровели. Вот. А если этих клеток много, естественно, разруха будет такая, что человек может попасть в реанимацию. Ага. То есть нам надо постоянно активизировать свое кровообращение, чтобы у нас это все... Да. Да. Потому Уходила, что гиподинамический образ жизни, он для человека неестественный. Сидячий образ жизни, он противопоказан всем. Человек жив, потому что до тех пор, пока двигается, пока двигается, работают его все насосно-дренажные системы, детокс-системы. Поэтому двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Меньше ешьте и больше двигайтесь. Да. А вот еще, доктор, я на самом деле стала, ну вот уже пару лет я обливаюсь холодной водой. И если там на даче это, ну там ведро у нас вылил летом, это прекрасно. То я все никак не знала, как это делать в квартире. И только вот в этом году вычитала тоже одну методику, что ты в душ. Ты заходишь, сначала ты разогреваешься горячим душем, прямо хорошо разогрелся. Потом я выкручиваю на просто на самый конец, на холодную воду. И начинаю медленно, вот одну ногу так вот медленно, вот вверх, потом вторую. И так вот постепенно, как бы вот как мы в море входим, когда, знаете, когда холодная вода. Так вот по чуть-чуть, по сантиметру, глубже, глубже и глубже. И организм у нас как-то он привыкает к этой температуре, и он как-то совершенно спокойно вот без этих криков там, «А -а -а -а -а когда на себя выливаешь ведро, и потом ты стоишь под этим ледяным душем, ну, это не очень долго происходит, я не успеваю еще как бы замерзнуть, но тем не менее ты даже не понимаешь, что он холодный, у тебя такое чувство, что он горячий, <селёзд> и потом Правильно. я обратно выкручиваю опять на горячий и вот. И тогда получается прям такой приход, знаете, как-то, ух, какой то так что-то вспыхивает в организме. Вот. И, и реально выделяются эндорфины, потому что у меня прямо улыбка сразу до ушей. Вот я уже стою в этом, в душе, уже улыбайте, мне уже хорошо. Понимаете, действительно вы, выделяются вот эти вот гормоны счастья. Счастье, да. Да. Так Ложить. что там я на самом деле всем рекомендую начать это закаливание, только, конечно, вот не сразу с места в карьер, а вот постепенно вы вот почитайте, как это нужно делать. И это реально очень круто, и могу я сказать, где там дерево, где дерево, вот везде, что как-то, тут никакими простудными заболеваниями еще постучу. Вот. Я вот за последние два года и, и не болела надеюсь, как бы все это будет. В общем, здоровье действительно, оно в наших руках. Доктор Блюм, если вам интересно, вы реально можете все, как бы, интересующие вот эти ваши вопросы прочитать, ну, вот в, в его аккаунте и, и, и сайт есть. И, кстати, да, книжка же, как книжка. Книжка, книжка... вышла. Да, вышла книжка можно прочитать книжку, и там как раз там как раз вот все то, о чем ну, мы с вами уже говорим там есть по крайней мере она поможет несколько поменять мировоззрение и ориентироваться все-таки на свое на свой инвестиционный подход к здоровью не, не дотационный, когда мы надеемся, что кто-то придет и даст а чтобы у нас все-таки был Ответ на вопрос, сколько труда и времени я лично инвестировал в свое здоровье. Да, да, друзья мои. То есть у нас наше здоровье должно э, стоять... Это у меня сорвалось. А, нет, не слышно нет. меня, все нормально? Слышно, слышно, слышно, слышно. да. Да. В общем, конечно... Мы должны все понимать, что наше здоровье, мы должны ставить пунктом номер один, и это не эгоизм, вот, я буду так заботиться. Эгоизма почему нет? Я хочу сказать, что нет, это не совсем. Почему? Надо это посмотреть вот под другим углом, что если ты больной, ты свою семью подвергаешь вот этому постоянному стрессу, твоя семья вынуждена за тобой ухаживать, да, вынуждены постоянно вот иметь твое нездоровье, как бы вот оно всегда есть. Оно отравляет жизнь не только тебе, оно отравляет жизнь всем людям, которые вокруг. Вот честно. И поэтому я считаю, что мы должны быть здоровыми ради своих близких. Вот какая история. Очень правильный подход. Да, Мы, так... им, мы обязаны тех, тем, кому мы любим. Да, кого и поэтому подвергать своих любимых людей своему как бы нездоровью. И знаете, я уже читала у себя там мой дядя самых честных правил. Низкое коварство полуживого. Забавлять ему, подушки поправлять, с улыбкой поносить лекарства, вздыхать и думать про себя. даже черт возьми тебя? Так вот, чтобы мы никогда наших близких не подвергали такому моральному как бы истязанию, и вот, когда мы постоянно болеем, ноем и с нами вообще, вот, ну, поэтому вот бережем свое здоровье сами, для себя и для всех, вот, кто вокруг. Вот такое мое отношение к жизни, вот, доктор. Правда? Самое-самое, что ни на есть оптимистичное. Ну... Но... Ну, хорошо. Твой рассказ об обливании прямо по пунктам кто-то должен взять на вооружение. Особенно с тем эмоциональным зарядом, которым ты это рассказывала. Да, я, кстати, хотела сначала это снять, а потом, значит, полезла в ванну с телефоном и как-то сверху смотрю, там какие-то у меня карака получается, Ракурс не тот. Потом, значит, Купальник тоже глупо. Короче, я там покрутилась этим телефоном и плюнула. Решила словесно рассказать. А получилось круто, хорошо. Я не знаю, может быть, еще получится красиво снять. Здорово, здорово. Ну вот. Так, друзья мои, ну, если вы, кстати, что-то вы мало пишете вот здесь вопросов, может, вы напишите, что, у вас, что вас еще интересует, и мы с доктором что-то вам расскажем, что-нибудь хорошее. Да, у нас осталось 5 минут. Да, осталось у нас совсем мало. Ну, я могу вот, вот что сказать. Конечно, мы человеческие существа, мы не все... С одной стороны, мы можем мыслить позитивно, но иногда, кстати... На нас действует погода. Вот, между прочим, у нас сейчас в Москве вот несколько дней какая-то зверская погода, то есть то дождь, потом вдруг резко солнце, потом вдруг какая-то черная туча, опять ливень, потом солнце, и у меня просто голову ну, разорвало. Я вот три дня хожу просто какая-то вот непонятно какая. И, и, и, соответственно, и, и настроение. То у меня хорошее, потом я вдруг думаю, нет, все, нам мне надоело. Какой ужас. А ты плохое, да. плохое вычеркиваю. Плохое вычеркиваю, а хорошее ассумирую. Вот. Хорошо, солнце, солнце, солнце. Ну, Но я все. хочу, знаете что, я на самом деле понимаю, когда вот на меня нападают какие-то мрачные мысли. Я понимаю, что это на самом деле не потому, что жизнь вдруг резко, резко стала какой-то не такой. Она точно такой же была там и про, ну, вчера, и там, или позавчера. А это потому, что что-то поменялось, какая-то биохимия, вот в крови реально. Что-то у тебя там, может, не хватает, может, какого-то витамина, может, давление у тебя там атмосферное поменялось, и на тебя оно воздействовало, что у тебя там до мозгов тоже не дошло, вот. И как-то, когда не доходит до мозгов, вот правильно питание, соответственно, он там начинает что-то вопить, что ой, как все плохо и ужасно. Поэтому вот когда у вас плохое настроение, понимаете, что вполне возможно, что жизнь в этом не виновата. Виноваты там погода, гормоны. И черт... нужно искать внешних врагов. Потому что себе надо все прощать. А вот гиподинамию нельзя. Да, да. Делится. В таких случаях берешь и бегаешь. Надо, Чувствуешь плохое настроение. Пошел, пожалуйста. и оно поднимется. Это правда. В душ сходил в и оно поднимется. И оно поднимется сто пудов, да. Это так абсолютная вот, правда. нужно просто организм, когда он подзавис на этом, его просто надо встряхнуть. И он тогда перезагрузится, как ваш компьютер. Да, да. Стряску давать периодически. Чувствуете, настроение не то еще что-то. Значит, где-то фильтры забились, где-то нужна перезагрузка. Вот и все. Но я еще раз говорю, 20 раз присел, немножко побегал, немножко поприседал, немножко облился холодной горячей водой, и все перезагрузилось. Да, и все прошло. Послушал Алены песни. Да. Ой, друзья мои, ну что я могу сказать, я очень рад, доктор, вас видеть, такая у вас чудесная погода за спиной, зелень, такая красота, так как бы, я скучаю по Испании, она, конечно, чудесная, я ее очень полюбила. Ну, а мы ждем тебя вместе со всеми тем, кто нас смотрит. <связь> да, дорогие друзья, а я хочу вам всем спасибо сказать за то, что вы нас смотрели, надеюсь, мы там что-нибудь полезное для вас сказали, как-то подняли вам настроение и настроили на позитивный лад, чтобы мы прямо с сегодняшнего дня, если кто-то еще не начал, <связь> начали заниматься своим здоровьем. Вот. И... Спасибо, леночка тебе за наш эфир, за... То, что мы можем поделиться своими знаниями и своими дружескими отношениями. Ну, отлично. Ну, все, дорогие друзья, дорогой доктор. Испания, Россия, все-все-все, кто нас смотрели, будем выходить. До смены до карантина, показать. до восстановления авиаперелетов и так далее. Хорошо. Все, всем пока. Пишите нам письма. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока. Пока. пока. пока, пока. пока.